парни всем привет сегодня мы поговорим с вами на довольно таки важную тему часто начал сталкиваться с тем что есть разные схемы мошенничества узнать вот как звонят вам по телефону скажите там, номер карточки или какие-то ссылки кидают и так далее люди теряют свои деньги в знакомствах не без этого девчонки разводят Пацанов, ну не только девчонки, кто-то прикидывается девчонками. Давайте разберем несколько ситуаций, несколько таких разводок, чтобы вы не попали, не попали в такие неприятные обстоятельства. Значит, первое, о чем хочу рассказать, это история одного из моих учеников. Мы, ну, как-то пришел ко мне парень учиться, в принципе, все кайф, знакомился, проводил свидания, занимался сексом с девчонками, все хорошо. При мне подходит к девчонке знакомиться, высокая, стройная, классная, прям, ну, хорошая, красивая блондинка, да. Начинаю с ней знакомиться, все отлично, соблазнил ее, был секс, хотел с ней отношений, но в итоге она вот как-то там, что-то у меня много работы, я модель, я диджей, я там... Не знаю, инвестор, кто она там была, короче, куча работы, мало времени, и не получалось встретиться. Хорошо, нашел другую девчонку, все, секс, все, кайф, там вроде как, типа какие-то отношения. Объявляется эта блондинка через время, говорит, я тебя люблю, хочу отношений, извини, я вот что-то там заработалась, 5-10, он бросает эту девчонку, начинает встречаться опять с этой блондинкой. Вроде все окей, она прям захотела с ним съехаться, говорит, давай снимем вместе квартиру через месяц, я закрою некоторые моменты. Думаю, ну, как бы ладно, окей, Говорю, смотри сам, чтобы все было хорошо. Перестаем общаться с ним. Ну, думаю, окей, отношения там, все вроде как наладилось, все занимаются своими делами. Через время мы встречаемся, я узнаю, что они до сих пор не съехались. При этом он мне рассказывает, что несколько раз она одолжила у него деньги. То у нее кот заболел, то у нее там бабушка умерла, нужно было памятник поставить. какие-то вот, ну, непонятные ситуации, там, там 200-500 долларов, там еще что-то. А, одалжила и причем не возвращала. Я говорю, ну смотри, как бы аккуратнее тут, чтобы это не пахло, ну говорю, не пахло, чтобы это не был какой-то развод на деньги. Тем более вы еще не съехались. Спустя время мы встречаемся, я узнаю, что до сих пор не съехались, но при этом она еще одалживала деньги. И она прям так все, там, звонила, плакала, рыдала, что у нее там отец умер, и так далее. А, ну, скажем так, ученику моему не особо напряжно было. Я там ей пару соток подкинуть. Но особо не парился, да. Но сумма как бы набегала, набегала. В итоге, она, ну, я уже говорю, слушай, это выглядит как-то не очень, на самом деле. Скорее всего, разводите на деньги. Потом мы в следующий раз встречаемся, я узнаю, что она еще раз просила. В итоге начали ее жестко сливать. Ну, чтобы вы понимали, в общей сумме она надалжила у него на 6 косарей. Вот, и все это дело потом решалось через суд. Она как бы, ну, спалилась и там уже возвращала деньги. Поэтому, ну, суть в том, что вот как бы вот так вот вас могут разводить. Да, могут развести на 6 косарей. Это одна история. Вторая история тоже была с учеником. Честно говоря, такая схема интересная. Может каждый э, на нее, ну, скажем так, клюнуть, да, с, по незнанке. Э, схема следующая. Знакомишься в Тиндере. Тебе девчонка пишет: ты предлагаешь выпить кофе. Надо встретиться с мужем. Кофе не пью. У меня есть предложение круче. Давай сходим в театр. Первое свидание, нет проблем: я сама закажу билет. Все, кайф, ты купи себе. Ну, выглядит адекватно, нормально. Девчонка скидывает себе какой-то QR-код: типа: Вот я заказала билет, скидывайте ссылку, вот здесь можешь заказать себе. Ты переходишь по ссылке, заказываешь билет, оплачиваешь, но тебе ничего не приходит. Ты пишешь этой девчонке, очень странно, мне ничего там не, не прислали. она говорит, напиши в поддержку, ты пишешь в поддержку, т -т -т тебе говорят, ну в принципе, так как ты оплачивал, у них есть какие-то данные твои карты, они говорят, расшарьте нам экран и покажите сообщение, в котором пришел код, да, чтобы вы подтвердили там транзакцию. Код уже, понятное дело, не недействителен, потому что транзакция совершена, и казалось бы, ну окей, смотри, как бы ты же с этим ничего не сделаешь. Но имея твои данные карты, они отправляют тебе, отправляют, короче, делают так, чтобы тебе пришел новый код на оплату, они прописывают там сумму, допустим, 5000 долларов. И так как они видят твой экран, ты открыл сообщение, где тебе приходил код, и сразу появляется новое сообщение. Типа, вот, введите код для списания 5000 долларов. Чувак видит это на экране, быстро вводит, и тебе приходит следующее сообщение. Ваши там средства списаны, грубо говоря. То есть, ну, примерно это так работает. Я с этим не сталкивался, но я уже не первый раз об этой разводке слышал. Так что будьте очень внимательны. Не по каким там ссылкам, блять, никакие билеты онлайн, ничего не покупайте. Договорились встретиться, все, встречайтесь. Ты э, диктуешь условия. Мы встречаемся там-то, там-то, мы идем туда-то, туда-то, ты изначально устанавливаешь какие-то правила, не надо там, я не хочу на кофе, я хочу, на театр, хочу в театр, можешь сразу в задницу идти, я хочу выпить кофе, хочу прогуляться там-то, там-то, если ты идешь со мной, погнали, нет, до свидания, я ищу дальше. Все, то есть, ты устанавливаешь такие условия, и ты не ведешься на, ну, на всякую такую херню. И тогда у тебя вообще в принципе никаких проблем не, буд не будет возникать. Третий вариант такой разводки а, я видел у Соболева на канале. Он показывал, как это делается в Питере. А, ты встречаешься с девчонкой. Встречаешься с девчонкой, и она ведет тебя в ресторан. Опять же, та же история. Не ты ведешь, не ты диктуешь правила, а ты идешь за девчонкой. Ой, я не хочу туда, я хочу в тот ресторан. Ну, хочешь, как бы иди, я не пойду. Я изначально тебе сказал: встретимся, пойдем туда и туда. Все, дальше, что она там будет при встрече говорить, что она не хочет. Ты знала, куда ты идешь? Все, погнали! Нет, до свидания. И те мужчины, те парни, которые соглашались на это, шли с девчонкой в тот ресторан, в который она хотела. Они начинали там что-то заказывать. Девчонка заказывала очень много всего, да, много там еды и прочего. И ресторан был подставной, то есть там чек был гораздо выше, чем в обычных ресторанах. Ну, не знаю, ты там, допустим, кофе заказываешь в обычном, в обычном кафе, там, э, там 3-4 бакса, там, 10-15, ну, к примеру. Да, и, то есть ты чисто влетал на огромный чек. Девчонка с этого зарабатывала. Вот это три схемы, которые, ну вот, с которыми, которые я слышал, с, которые мне рассказали. Так что будьте максимально внимательны. Опять же говорю, это не разводка, там заплатить за десерт, девчонки. Да, это как бы, ну херня ты можешь заплатить, это мелочь. Но в целом суть какая, что, ну первое, что мы можем узнать, что мы можем для себя взять из первой истории. Где девчонка разводила на 6 косарей. Мы можем из этого взять то, что надо адекватно оценивать девушек. Вот она красива. Она сказала, я модель, я диджей. Ну, как бы окей. Ты красива, хорошо. Дальше вы оцениваете девушку как личность. Вот видео записывал про понижение значимости и так далее. То есть смотрите на девчонку. Как наличность, как она себя ведет, как она общается, что она делает, чем занимается и так далее. Насрать, как она там выглядит. Все она красивая, у тебя сигнал сработал, подойти, пообщаться, все, дальше ты внешку как бы убираешь в сторону. Это ничего не значит. Потому что девчонки могут быть. Вот такими бомжарами, блядь, которые не знают, как денег нормально заработать, выпрашивают, там обманывают людей. Могут быть воровками, наркоманками, проститутками, больными какими-нибудь, да, там, спидом болеть, там, сифилисом, я не знаю. Адекватно оценивайте девчонок, не надо смотреть только на то, что вот она красивая, все, я готов на все ради нее. Думайте немножко головой. Второе второй момент из этих всех историй вы должны диктовать условия ты предлагаешь ты берешь инициативу на себя ты говоришь идем туда делаем то если она приняла эти условия то при встрече условия не меняются понимаешь ты ведущий ты ведешь ты ведешь это знакомство это свидание соблазнение Девчонка, нормально, девчонка, кайфанет от этого, что с ней настоящий мужчина, который знает, что делать, как делать. Чтобы она не думала головой, блять, куда идти, что делать. Понимаешь? Поэтому я надеюсь, что вы для себя что-то уяснили из этих историй. И также хочу напомнить, что я провожу обучение как офлайн, так и онлайн. Вы можете перейти по ссылке в описании, зайти на мой сайт, в раздел тренинги, посмотреть... Что на тренингах, какие виды тренингов, какие условия, какие результаты, какие суммы и так далее. Не надо сидеть э, годами в тиндере, блять, ходить на улице, знакомиться как дурачок, год, два, три, э, читать там миллион книжек, миллион каких-то видео смотреть. Пришел на месяц, блять, научился знакомиться, нашелся девчонку для отношений, для секса, для чего угодно. Закрыл вопрос, блять, и думаешь, как деньги зарабатывать, как себя реализовать в этой жизни и так далее. Поэтому... В описании переходим, смотрим, какое есть обучение. Переходим на обучение.